Мы видим уже на сцене готова команда, команда «Квент». Наоборот, школу номер 25. Перед вами самая лучшая школа, по мнению Ларисы Владимировны Кузовковой. А это кто? Это наш директор. А? Ага. Обладатели награды «Артистичные ученики Евразии», сокращенно «АУЕ». Команда КВН наоборот. Есть у меня диплом, Только не нужен он. Учитель татарского Скоро будет сокращен. Даром преподаватели Время со мною тратили. Так стоп! Нам вообще-то надо выигрывать. Сонь. а ты что сидишь, а? Че, мне уже посидеть нельзя? Вон, все в зале сидят. жюри не сидит, батя мой сидит, батя ведущего сидит. Так, так неправильно. <реклама> Отстань, у меня к... к Наилю Халикову важный разговор. Наиль, мы с вами оба серьезные люди. Мы оба ведущие. Вы ведете мероприятие, а я... Э... Я поднимаю эту команду к высотам. В прошлом году мы были в каком-то там ТК, а сейчас в федеральном университете. По-моему, у нас даже столовка круче. Перестаньте обе! А вы замечали сходство между кальянами и медкабинетами в школах? Нет. И там, и здесь ученики уголь ненавидят. Что ты вообще несешь? Как же меня это все достало! Почему вода в чайнике мутная? Что с тобой такое? Да просто накипела. По твоему это смешно? Давайте к миниатюрам. Ну что, пацаны, КВН? А у нас физкультура в 15 веке. Евдокия, давай на конад. Господи, уже обед. Так представьте, повара обедут в школьной столовой. Э -э -э, мы вообще-то здесь едим. Ну а сейчас мы узнаем, что же делать учителя после уроков. Ну чё? Еще по стопочке. <смех> Давай. <плес> Мама и дочь едут в машине. Мам, я хочу пипи. Пипи. <плес> <плес> <плес> А у нас случай в такси. Остановите! Остановите! Остановите! Остановите! Ты чё выключил? Я же подпевала. Многие школьники сейчас слушают Фейса, а мы рассмотрим случай в семье. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Лучок, что это за песня? Фейс поет. Бургер написал. Какой еще кекс? Какой еще бургер? Я сейчас сама лучше запою. Еду я в деревню, накормлю внучка. Ведь китайская капуста полезна и вкусна. Вкусно. У тети Зины я тесто да, в долг возьму. Ведь я лучше я всегда бычку. Я бабуль, братуху, уважу хэшке Эш Но в конце хотелось бы сказать, что мы очень... А -а -а. Никит, чувствуем с лицом? <свят> это Сенки, это гопник Трянка. А она не заразна? <свят> не, не думаю. С вами была команда КВН наоборот. Спасибо, <свят> мой зритель! А -а -а.